Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой снова Дава Дым. И сегодня мы находимся также в магазине Хука Pro Shop, город Алмата по адресу Гоголя 20. И сегодня, как ты уже, наверное, успел заметить, непонятные вещи, которые стоят у меня на столе, называются Candy Smoke. Немного общей информации про данный продукт, а потом уже потихонечку, поэтапно расскажу, что, к чему, зачем и как вообще. Как заявляет производитель, аж от чего мне становится очень смешно. Хит 2020 года. Это то, что повысит твои продажи. Это то, что сделает твою кальянную успешной. На этих мундштуках ты можешь поднять больше, чем на продаже чего-либо. Это сладкие мундштуки. Кэнди Smoke. Выглядят они примерно вот так вот. Я покажу вот сюда и покажу вот сюда. Это вот такие вот пакетики. В наличии есть в данный момент 5 вкусов. Давайте мы, собственно, попробуем их разобрать. Я сразу предупрежу тебя, что я это не пробовал. Я это еще не знаю, что такое. У меня есть кальян, который на данный момент начинает потихонечку перегреваться. Первый вкус – вишневая кола. Вот так вот она выглядит. Второй вкус – лимонад, крем, сода, что напомнит тебе о детстве. А, третий вкус – ледяной виноград. Четвертый вкус – баблгам. И пятый, последний вкус – это у нас кислые ягоды. Вот такой вот продукт сейчас гуляет по рынку. Скажу так, что довольно-таки заразный маркетинг, они добавляются абсолютно ко всем, кто связан с нашей культурой. Они донимают абсолютно все кальянные, предлагая свою продукцию. И сегодня я здесь для того, чтобы тебе примерно объяснить, стоит ли покупать эту вещь к себе в кальянную. Какие есть у данного продукта плюсы, какие есть у данного продукта минусы. Ты приходишь в кальянную и тебе говорят, «Здравствуйте, что вы будете курить?» Тудум, -ту А вот у нас появилась новинка под названием Candy Smoke. Это сладкий мундштук, благодаря которому вы можете лучше и ярче чувствовать вкус и, самое главное, получать от этого максимальное удовольствие. Гость такой, «Окей, давайте попробуем, какие у вас вкусы есть». Здравствуйте, меня зовут Дава, и я сегодня ваш кальянчик. Что мы будем курить? Ну, давай что-нибудь сладко, свежее. Все, сейчас сделаем. Так, пожалуйста, ваш кальян. Я бы хотел вам предложить еще новиночку 2020 года. Это просто революция. Это просто супер да. Я вас уверяю, больше такого в жизни нигде не пробовали. Вам показать? Давай, да, попробуем. Это новиночка. Разработка лучших мастеров. Продукт Candy Smoke это сладкий мундштук. Круто, давай И вам показать, как он работает? Вы берете, открываете его одним движением. Ой, простите. Далее, вот так вот достаете. Это сладкий. Здесь есть карамелечка и очень качественный пищевой пластик. Вы вот так вот его засовываете. Не бойтесь, что у вас руки могут быть в говне, и вы только что подрочили какой-то шлюхи на улице. Без разницы. И вот так вот пробуете. Главное мочить, чтобы шлюньки текли. Будет вкус кардинально меняться вашего кальяна. Стоимость 100 рублей. Пробуйте. Давай. Все, отлично, пожалуйста. Это были мои слюни, и благодаря сладким штукам Candy Smoke я могу мстить людям, чтобы они пробовали мои слюни, которые на меня не подписаны и не поставили лайк этому видео. Там называют 5 вкусов, и он такой, М -м, а давай попробуем Bubble Gum. Тебе приносят вот такую вот штучку. Ты, соответственно, вот так вот открываешь. Самое прекрасное, что открывается, это все беспроблемно и по дизайну, и по, по упаковке тоже проблем нет. Ты открываешь, выглядит это все вот так. Вставляешь своими грязными пальцами, да, потому что, ну, по-другому невозможно вставить. Конечно, можно было схитрить, да, и взять и вставить вот так. Но только лишь Бог знает, где этот чертов пакетик валялся. И ты такой приступаешь, ну-ка сейчас я это взорву. Наслажусь ли я этим дичайшим вкусом? Ну, как вам сказать, это сразу говорю неудобно. Как будто ты засовываешь в рот опухшую залупу карлика, идет максимальное выделение слюны, что не есть хорошо. Я объясню почему. Эта слюна, когда ты обсасываешь, обсасываешь этот мундштук, попадает в шланг. Другое дело, если бы ты курил бы этот кальян один, но обычно в кальянную ты приходишь в компанию. И такие мундштуки обычно будут очень популярны в таких сетях заведений, как мята и прочее, где есть максимальная попса. То есть где люди просто скапливаются толпами и хавают то, что им предлагает заведение, даже не раздумывая. У тебя слюни липкие. Слюна выделяется просто, как конская сперма. И ты такой куришь. И тут какой-то момент ты понимаешь, что нахуя мне курить, если я могу... ...просто сосать. Примерно такую-то картину. Примерно такую-то картину будешь наблюдать в кальянах. Представь, ты сидишь, смотришь так по сторонам, и все курят кальян вот так. <плес> <плес> Что не очень, наверное, приятно лицезреть. По вкусу... Так, стоп-стоп-стоп. Примерно вы поняли, как это работает, да? А, давайте мы будем это все складывать а, вот сюда. И давайте уже как-то адекватно все это расценивать. Никакого хейта, только лишь какое-то мое максимально нейтральное мнение по данному продукту. Во-первых, кто это придумал? Придумал это какой-то ставочник, который явно решил наебать еще и всех остальных. То, что называется инновационным прорывом, революцией и хитом в 2020 году было придумано еще в 2015 году. Такие ему уже приносили. И тогда они получили просто огромную дозу хейта, что и, в принципе, сейчас они получают тоже огромнейшую дозу хейта. А, с чем этот хейт связан? С тем, что это полнейшая залупа, это, блядь, бычья залупа, и это полная хуета. Почему она хуета, я попробую тебе примерно расписать. Первое. Она, во-первых, нихуя невкусная. То есть, понимаешь, если бы можно было, на то уже пошло вот эту вещь. Использовать как простой леденец, то она не очень вкусная. Во-вторых, максимально уебанский пластиковый мундштук. То есть цена этого мундштуку, наверное, 5 копеек в закупе от 100 штук. Не сама сладкая тема, да, а сама именно пластиковая. И я не уверен, что он сделан из хорошего пищевого пластика, который имеет какие-то стандарты, а скорее всего просто какая-то китайская паль. Что касается самой насадки сладкой, к ней вопросов нет. Скорее всего, ее делают на какой-то конфетной фабрике, карамельной фабрике, да, и к ним вообще претензий нет. Но единственное, что вкус говно. Второй минус, который здесь у нас будет, это большой поток слюней внутрь шланга. Я сейчас сделал пару затяжек, немного подсосав, я понимаю, что... По огранке у меня начинает слюна затекать туда. И представьте, да, особенно это касается заведений. Скажите своим кальянщикам, а, ребят, вы хотите пробовать чужие слюни? Если они скажут, да, мы конченые задроты, и мы с удовольствием будем пробовать слюну гостей, то обязательно закупайте этот продукт. Если же они скажут, что мы себя уважаем и мы не будем пробовать слюни гостей, то этот продукт вашу кальянную не подойдет. А также есть из минусов в том, что, как пишет производитель на его сайте, о том, что продукт а, повышает вкус кальяна и все такое, то это полнейшая ложь. Никакой вкус кальяна не повышает, а наоборот, забивает ваши рецепторы и уже сам именно привкус табака вы уже так сильно не будете чувствовать. А что? Касается других вкусов. Давайте мы тоже сейчас пооткроем, просто пообсасываем. Да, ну вот реально, вот чисто логически открывашка, у нас сверху мундштук лежит кверху. А, максимум ты его не можешь выкинуть, то есть скинуть, потому что карамелька прилипает к упаковке. Ты, соответственно, грязными руками полезешь все это доставать. Далее, ты этими грязными руками другое дело, если ты трогаешь пластик, но ты трогаешь пищевую штучку, которая попадет тебе непременно в рот. Да, как я и говорил, обратите внимание вот на эту вещь. Это абсолютно два разных мундштука. Вот это дешмань полнейшая. Вот это уже более потолще пластик. Ты вот так вот одеваешь. И начинаешь все это курить. Ужасно. Полнейшее говно. Кислые ягоды... Они горчат. У них прям есть реально привкус какой-то горечи. А что касается такого вкуса, как вишневая кола, давайте тоже попробуем. Здесь мундштук лежит вообще вверх ногами, как в принципе и должен лежать. Ты открыл и его достал. И тут мы видим, что, что на мундштуке у нас есть волос. Я попробую показать его вот в эту камеру. Да, о чем говорить? Да, я просто еще хуже разочарован. Я думал, что попробую этот продукт уж не так сильно засрать в плане качества. Да, но именно как идею хуевую. Но я просто не знаю, вот тут, думаю, будет видно, но на мунштуке очень много волос. Причем, что я открыл его перед вами. Ладно, давайте вот так попробуем. Вишня прикольный вкус, но то, что он в волосах и пластик в какой-то белой дрочи, тоже не есть хорошо. А Ледяной виноград. Здесь у нас даже нет отрывной линии. Проеб производителя, что даже не сделали отрывную ленту, хотя на всех вкусах была. А на этой, увы, нету. Так, открываем. Наш следующий вкус. И что мы видим здесь? А, пипетка имеет дев максимальную деформацию, и она максимально кривая. И, в принципе, она хуево садится на сам мундштук. Вот так вот более-менее, но факт того, что вас просто пытаются всех обмануть, блядь. Всех, кто взял франшизу, вас, вам просто впаривают дичайшую хуйню. Цвет прикольный. Ментол и горечь. Ментол и горечь. И идем, наверное, к какому вкусу, который я больше всего хотел попробовать. Это лимонад, крем, сода. Здесь мы тоже видим хуевую спайку. А, нет отрывной линии. А, нет, была. Была просто маленькая. И что мы видим здесь? Здесь, как говорится, тоже без сюрприза не обошлось. А Этому мунштуку реально хуево, ему очень плохо, и он явно не рад, что вообще его достали. То есть максимально кривое и неудобное отверстие. Да? Ну я не знаю, вот кривое весь. Крем-сода, вкус прикольный. А, у меня все липкое, но не суть. Давайте теперь попробуем все это разбирать. Да. Короче, а, подводим итоги. Подводим итоги. Данный продукт имеет очень хороший маркетинг и хорошо рекламируется. И, собственно, кто купил франшизу, их можно насчитывать, наверное, от 100 человек и выше. В разных городах, в разных странах будут везде пихивать данный продукт в разные кальянные, в разные бары, где вообще ставятся кальянные. А по пяти вкусам, которые есть, все дерьмо, абсолютно все невкусные, все непонятные. А кроме, конечно же, крем-соды. Крем Крем-сода получилась прикольная. А, что касается практичности, то это максимально непрактично, как в нормах санитарии, так, скорее всего, в нормах этических, да. А, потому что сосать мундштук и курить – это две абсолютно противоположные вещи. Но если вы любите пососать, то, пожалуйста, развивайте свои способности благодаря мундштукам Кэнди Смоук. Дядь, крем-сода охуенная. А Что касается технических моментов производственных, то упаковка ужасная. Она ужасно сделанная, на многих нет отрывных линий, и они все максимально кривые. Также меня очень волнует этот момент, почему здесь такой дешевый пластик. Просто вообще уебски. Говорит ли это о том, что это конченый продукт? Да, это реально конченый продукт. Я надеюсь, что никогда в жизни не попаду в кальянную, где мне предложат данное дерьмо. А, ну и наверное на этом все. Это Кэнди Смоук, ребятки. Кто любит пососать, welcome! А это был Дава Дым, кальянная Хука Прошоп, город Алмата. Всем пока-пока.